Привет! Bing сделал доступным свой генератор картинок, и мы решили сравнить его с Майорной. Устроим батл нейросетей, зададим обоим одинаковый запрос и сравним скорость работы, удобство и качество сгенерированного изображения. Давайте создадим несколько креативов для рекламных постов Facebook. И первым вот этот запрос. Это результат бинг, а это результат маджорный. Маджорный побеждает. Немного изменим запрос. Результат бинг. Результат маджорный. Маджорный снова побеждает. Следующий запрос. РАУНД 3 ФАЙТЬ БИНГ МАДЖОРНЫЙ Где капсула БИНГ? Да и на довольную эту женщину не очень похожа. С таким креативом мы много не продадим БИНГ. МАДЖОРНЫЙ снова побеждает. Следующий запрос. Давайте попросим нейросеть изобразить саму себя. РАУНД РЕЗУЛЬТАТ БИНГ Результат Майджорной обсуждать нечего. У Майджорной больше детализация, больше креатива. Fatality. Сравнение по скорости мы вам не показывали, так как и бинки и показали приблизительно одинаковые результаты. Качество сгенерированного изображения у Майджорной значительно лучше. Теперь поговорим про удобство. Первое, Bing понимает только английский язык. Майорный лучше всего работает с английским, но может понимать другие, например, испанский. Второе, пожалуй, главное, у майорный есть возможность выбрать наиболее понравившийся вариант и работать дальше с ним, пока результат не понравится. У Bing такой возможности нет. Вывод, Как всегда. Узко специализированный инструмент работает по своим задачам лучше всего. Вот и Майджорный показывает намного лучший результат, чем новый Bing, которым постарались совместить и собеседника, и учителей, и программиста, и дизайнера. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях. Еще больше видео об использовании АИ в повседневной работе ищите на нашем канале. До встречи!